Так, приветствую вас, стрельцы! Несмотря на сложный период, жить продолжается, и на... несмотря на то, что был перерыв в моей деятельности, но более месяца уже получается, все-таки я постараюсь продолжить свои прогнозы и хочу в данный момент посмотреть, что будет происходить у вас в апреле месяце. Ну, скажем так, 4-5 числа. Если успеете посмотрите, это такой, можно сказать, один из последних напряженных аспектов, когда Марс соединяется с Сатурном в Водолее. Так, для вас Водолея это третий дом, связан с короткими поездками и короткими дорогами. Ну, я бы просто порекомендовала бы в это время никуда не ездить, не передвигаться и не конфликтовать. Потому, потому что, возможно, какие-то травмы неудачные дороге придется возвратиться назад, поломки, ну, в общем-то такие. Ну, это очень короткий период, поэтому лучше воздержаться от активности. Также 5 числа Венера, планета любви, переходе из знака Зедяка Рыбы. Рыбы для вас это зона любви, э, ну, любви, любви в доме, в семье, э, любви к родине. Можно сказать, что... Наступит время, ближайшие 2-3 недели, когда даже не 2-3, а когда вы будете как никогда желать какого-то благополучия своей семьи, захотите гармонии, гармонизировать взаимоотношения между своими близкими, родными, будете максимально внимательными, захотите сделать что-то приятное для своих родных, может быть, украсить как-то свое жилище. Но ну, я думаю, что в ближайшее время вам будет очень комфортно находиться в стенах своего дома, и вообще общение с вашими близкими будет переносить вам большую радость и удовольствие. Также в это время хорошо с кем-то познакомиться, кто еще свободен. Можно встретить любовь всей своей жизни как раз для брака, для семьи. С 11 по 12 апреля Меркурий перейдет в знак «Светякая стелец». Это для тех, у кого волнует сфера работы. вот самое время. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все верно. Решать какие-то вопросы, связанные с работой. Менять работу, переходить, повышать. Там, ну, все, что касается работы и здоровья. Это с 11 по 12 апреля. Так, по дому, по семье. Тоже этот период очень благоприятен, поскольку здесь будет точное соединение Юпитера, Нептуна. Очень благоприятное время для каких-то крупных приобретений, для ремонтов, для любой творческой деятельности, как и внутри помещения, так и для семьи, и для родных. И вообще можно сказать, что многих ваших, ну, членов вашей семьи ожидают очень приятные события. И вас все любят, и вы всех любите. Вот такой очень гармоничный, благоприятный месяц будет. С 15 апреля Марс переходит планета активности, агрессивности, тоже переходит знак зодиака рыбы. И это говорит о том, что после 15 числа вы э, усилите свою активность в стенах своего дома, внутри своей семьи. Вам захочется что-то сделать, что-то поменять, сделать какой-то ремонт, что-то преобразовать, преобразовать. И иногда... Этого, этой энергии будет настолько много, что родные и близкие начнут от вас прятаться, прятаться, чтобы вы их не доставали и, и дали возможность немножечко отдохнуть, так, 16 числа произойдет полнолуние в весах. Весы для вас это тема, связанная с друзьями. Ну, я думаю, что откроются, ну, а также большими коллективами, то есть откроются для вас, наверное, какие-то ну, новые направления в развитии взаимоотношений с ними, ну или будут найдены какие-то важные решения. С 18 по 19 будет несколько напряженный период, когда лучше не принимать никаких важных решений. Видите тут вот аспект между узлами с упором на Сатурн. Сатур находится в вашем третьем доме. То есть абсолютно неблагоприятное время для каких-либо поездок, путешествий, ну, особенно коротких. На дальних может не сказаться, а вот на коротких да. То есть абсолютно неблагоприятное время для договоренности. Постарайтесь даже взять с запасом 16 по 21. -е. Так, 20. Апреля Солнце переходит в знак Зодиака Телец, и ну, начнутся дни рождения у представителей этого знака, ну и плюс, немножечко, знаете, такая сама по себе общая энергетика станет более мягкой, более спокойной. С 26 по 30 будет образовываться такой очень красивый, чудесный аспект между Венерой, Нептуном и Юпитером. Вы знаете, вообще-то это огромный аспект удачи, счастья, радости, удовольствия. И можно сказать, что эти дни они будут наиболее благоприятными в этом году. Но для вас это, конечно же, будет тема семьи. Семьи, рода, недвижимости. Возможно, будут какие-то очень крупные подарки, какие-то крупные приобретения для дома, для семьи. Но в любом случае, ну, вы останетесь довольны, будете, будете очень счастливы в это время. И, и, и. Чем закроется у нас этот месяц? А месяц у нас закончится тем, что начнется коридор затмений с 30 апреля до 16 мая. Он будет длиться. Будет он знаке зодиака Телец. Телец для вас это тема работы. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, правильная тема работы. Ну, наверное, в это время кто-то из вас уже закончит свою какую-то трудовую деятельность, а что то что-то закроет, какие-то темы, связанные с работой или по здоровью. Но в любом случае, тут вас ожидают какие-то изменения и преобразования. Более подробно я постараюсь сделать отдельный прогноз и выложу его Ну, а вам желаю удачного, благоприятного месяца апрель и до встречи в следующем периоде.